Итак, дорогие друзья, шоу матч, Kind People 3 против Мега Нервы, ну, собственно, добрые люди, 3 против Мега Нервы, карта Тускан, Витя, спасибо большое за донат. 3 доллара лучшему комментатору, и лучшему Александру, всем привет, отличное настроение. Витя, аж... Аж на кашель пробил. Спасибо тебе большое, дорогой. Спасибо. Приятного тебе просмотра. Ну или как обычно, если убежишь куда-нибудь, э, удачно тебе завершить все твои дела. Команда Kind People 3 начинают в обороне. И оборону, как вы видите, мега-нервы ломают своим соперникам. В общем-то, ну, понеся, конечно, какие-то проблемы и потери, но эти проблемы и потери несущественны относительно результата, собственно говоря, пистолетного раунда. А пистолетка молниеносно остается за коллективом мега-нервы. Счет в матче становится 1-0. Айда знакомится с коллективами. Мега-нервы это винор Барсик. Мамку 13. Тянкси... Вот, не знаю, Энкси или Анкси, но уж простите меня, товарищ. Или, может быть, эта девушка там хрен его знает. Ну, в общем, извините, если неправильно прочитал, но знаете, я просто не догадался, как правильно. И злой пушок! Вот такие составы у коллектива. Мега-нервы, кстати, мега-нервы в малом квадрате получают очень-очень-очень... Болезненные шлепки, так скажем, от своих оппонентов Мамка 13 остается 1 в 2, И это, напомню вам, экономический раунд добрых людей Не такие уж они добрые, если вдуматься в то, что они сейчас сделали в малом квадрате с соперниками Ну и тут просто братскую могилу организовали Однако мамка 13 продолжает какую-то борьбу все-таки э, поддерживать со своими соперниками 26 хп у него остается после всех перестрелок Сегодня тут буду поужинал. чье гоняю. Витя, приятного чаепития тебе. А, Мега-нервы проигрывают свой а, антиэкономический раунд. Немножко я, конечно, не понимаю, как так получилось, но... Э, так получилось. Состав команды Добрые Люди это Брутал Нереал, Сладкий, просто Сладкий, э, Красный, Злой Ревун и Акс-74. В общем, вот такие вот господа сегодня нас будут радовать КСК. Моя а я чувствую, КСик будет сегодня интересный, если уж Добрые Люди взяли свой экономический раунд. Ну, я даже не знаю, на что здесь можно будет рассчитывать. Однако, какие-то девайсы, конечно, остались. Злой пушок на Галиле и мамку 13 на... На Калаше. Ну, вроде бы уже как не с голыми руками. Но, однако, опять же, поджим малого квадрата сопровождается очередными минусами. Ну, и аркада в... Коты, в общем-то, лишило жизни Винера. Попытка от мамку перестрелять оппонента, но оппонент не сдается. В общем-то, далее, как вы видите, выход практически полностью закрыт. 17 хп остается злого пушка. И сладкий, который просто сладкий, делает минус в завершении данного раунда. Счет 2-1 в пользу добрых людей. Саня, привет, как дела, как здоровье. Хорошо, что тебя могу смотреть, а то почти все в блоке. Бека, бро. Смотрите на здоровье, меня, ну я надеюсь, не заблокирует, если уж даже и такое произойдет, что вдруг я буду заблокирован, у меня полным-полно запасных аэродромов, с которых я все равно буду вещать, во вкладочке сообщества на моем канале есть все необходимые ссылочки. Игроки обороны, а точнее, только лишь сладкие Саксом устраивают очень теплый прием своим соперникам на точке Б. Тем не менее, Виннер оппонента смог убить, забрать с него девайс и в целом игроки атаки сумели поставить бомбу. Но, даблкил от злого ревуна, и счет на табло 3-1. Просто сладкий. Ну, да, эрор. не могу я, к сожалению, такие никнеймы читать во время комментирования. Да, я не скрываю этого, конечно, я... Использую в своем лексиконе нецензурную брань Но только в моменты, когда я играю во что-нибудь на своем канале Ну, соответственно, например, там проходил Ведьмака Да, вот-вот, это последняя игра, которую я начал проходить Собственно, вот на ней, допустим, я позволяю себе ругаться матом Но во время комментирования, увы, нет, это не профессионально знаешь, что ел пельмени, но необычные. Мясо на гриле якобы в них вкусно, ничего особенного. Вкусно, но ничего особенного. Но это нормальное явление. Эррор, да, приветствую, приветствую. Энтрифраг за мега-нервами. Энкси, отличный хэдшот по красному и попытка распаковать точку А, которую, ну, я думаю, реализует налегке. Энкси, еще один минус по злому ревну. Акс забирает Барсика и 4 в 2. Ну, конечно, двукратный перевес. Я не думаю, что умудрятся слить сейчас мега нервы, тем более у сладкого Скар на руках. Но Скар иметь на руках при ретейке, это, конечно, лучше, чем иметь АВП. С одной стороны, потому что Скар чуть более мобильный девайс, но, знаете ли, это по-прежнему все-таки Скар. Это не эмк, с которой можно на ходу повесить какую-нибудь шальную голову оппоненту. А со Скаром нужно вариативно разыгрывать какую-нибудь позицию, да так, что, в общем-то, легко, так сказать. Не получится реализовать данный девайс. В, находясь в обороне, именно когда ты обороняешь какую-то точку, и на нее идет выход, да, Скар крутая пушка. Но, опять же, ретейкать с этой пушкой, ну, такое себе. Винер! Даблкил. Прием злого ревуна и сладкого. И, в общем-то, на этом как бы не останавливается раунд, потому что Энкси. Э, я не знаю, получится ли удержать соперников, которые находились в малом квадрате. А, соперники не пошли обходить. Ну, в таком случае, э, для команды Мега Нервы раунд. Может быть, получится более-менее успешным, потому что, ну, нет игрока, который мог бы зайти в тыл Но есть снайперская винтовка, находящаяся в сотне, по большей степени, конечно, по ней есть информация Ну и тут Акс, увидев или же из-за дыма не увидев смерть своего товарища по команде, принимает решение, что ретейк тут, в общем-то, не очень уместен Брутал Нереал также убегает куда-то на сейв к своему товарищу по команде и, в общем, находясь на банане, ребята пытаются спасти свою МКУ и АВП, и, безусловно, у них удастся сделать, что одно, что другое никто им а, не помешает. 3-3, дорогие мои друзья. Временная ничейка у нас нарисовалась на табло. Мега нервы хоть и проиграли экономический, прошу прощения, антиэкономический раунд а, команде добрых людей, но... Все-таки смогли реабилитироваться, когда у них появились девайсы. Вот злой пушок, к сожалению, пока еще убивать не начал. Но в остальном, в любом случае, есть, конечно же, на неплохие перспективы на всю первую половину. Все-таки атака за плечами мега-нервов. Смотри, какой наглый! Пользуясь ноками, Барсик забегает в точку и там же погибает. Да, и это второй минус, который делают игроки команды Добрые Люди! Виннер и Четыре минуса на двоих, дорогие друзья. Красный. Действительно красный. С пяти остается игрок обороны. И его ожидают... Вооруженные до зубов игроки атаки, которые при этом еще и бомбу ставят на точке Б. Ну, можно, в общем-то, уже э, логически догадаться, что, конечно, игрок обороны не пойдет выбивать. А если и пойдет, то это прям как-то вот... Не похоже на адекватный поступок, поэтому я все-таки позволю себе прибавить четвертый раунд команде Мега Нервы досрочно. Я не думаю, опять же, что какое-то выбивание здесь может произойти. Ну и красный, по идее, не должен погибать. Хотя, конечно, то, что он уходит в сотню, но это как-то все-таки дополнительный риск. Понимаю, что соперники на точке Б и, возможно, будут искать, возможно, они будут пробегать через эту позицию. Здесь, кстати, мамка 13, вот и... Да, дорогие друзья, именно об этом я и пытался сейчас вам сказать, что точка, которую занимает игрок обороны, ну, не самая хорошая для сейва, вот как по мне. Ну, потому что, а куда еще с точки Б будут бежать игроки атаки? Соответственно, это либо банан в малый квадрат, либо длина из сотни на точку А. Ну, ноль еще, да, в, в общем-то, с зигзагом вместе Но обычные игроки в таком случае уже убегают с банана, а не с нуля Потому что на нуле лишние перестрелки могут быть Стакнулись добрые люди на точке Б Не угадали немножечко с направлением атаки Сладенький! Забирает мамку, но бомба все-таки установлена И вот уже теперь, конечно, ретейку быть Потому что пистолеты и сейвить их Нет никакого логического обоснования Красный Забегает в торец, тем временем брутал нереал забирает Винора. Красный не успевает забрать своего визави Барсика, потому что злой пушок героически спасает своего а, товарища по команде. И, короче говоря, дорогие друзья, это 5-3. В общем, ретейку с пистолетами не получилось. Так бывает, когда команда стакается на какую-либо точку. Ну, а что еще с другой стороны делать? Я всегда оборону, которая стакается где-либо, поддерживаю. Потому что здесь два варианта адекватного проведения экономического раунда Либо это стак, ну, в идеале Либо какой-то пуш, ну, какой-то точке. Слабый, минус злой пушок А следом еще и минус мамка. 13-1, следом минус барсик с винаром Вот это удержал банан Героическое сдерживание натиска соперника 4 минуса и завершающее слово за бруталом нереалом Это 5-4 вот такие вот порой качельки у нас бывают. Вот казалось бы, да, что могло предвещать какой-то негативный исход развития событий на банане. Да ничего. Но на самом деле я бы, конечно, по... поосторожнее немножечко выходил. Все-таки там лежал дым. Дым он, как ни крути, чуть-чуть мешал бы игрокам атаки. И, возможно, он какую-то роль э, в этом раунде и сыграл. Сильно согласен, Витя. Действительно, очень сильный прием точки «Б». Но в этот раз на точке Б у нас пока что все тихо. Энкси вместе с Винором забирают Акса, следом на зигзаге еще и падает слабенький, но успевает забрать с собой Винора. Ну и Энтри был, безусловно, сделан про э, Бруталу Нереалу. По сути, три в одного разменялись. Размен, конечно, для Мега Нервов очень хорош. Но посмотрим, как команда оформит выход на точку А. Здесь сейчас. Злой пушок должен, по идее, дожидаться отвлекающего маневра от тиммейтов и открываться со скрипа, что, в общем, он и делает, и хорошим хедшотом завершает этот раунд, и в очередной раз победа уходит на сторону мега-нервов. Ислам, приветствую тебя, приятного тебе просмотра, присаживайся, как говорится, поудобнее. Ну, а тем временем, дамы и господа, мы, у нас продал. Это какая карта? А то я забыл, как она называется. Это карта Дед Тускан. 6-4. 10 раундов позади. Это треть основного времени. Возможно, сыгранного в этом матче. Я не знаю, конечно, сколько здесь будет раундов сыграно. Но что-то мне подсказывает, что это будет какая-то потная каточка, учитывая все-таки то, как играют команды. Ну вот, конкретно сейчас. Но 2 в 2, минус от Энкси, Брутал Нереал остается против двоих. Ну, но... хотел я сказать, что Брутал Нереал имеет достаточно неплохую позицию для приема соперников, которые в данный момент находятся на миду. Как Брутал Нереал сразу перебил меня своим хреновым выпадом. Давайте будем честными, давайте будем называть вещи своими именами. Хреновым выпадом на зелени и попыткой, в общем-то, отстрела Сразу двух соперников, при этом едва ли не с префайера. Но тут, конечно, надо было мне... Ой, Брутал! Бруталище, нереалище забирает злого пушка. Почему он это делает? А потому что отвечает за косяки предыдущего раунда. мамка 13, правда, сносит и Брутала, и Акса, но здесь неприятная флешка. Однако под нее почему-то никто не вышел. Вот почему я и вам и говорю всегда, дорогие друзья, что... Если вы кидаете флешку, ну, выйдите, выйдите под нее, потому что вот там может находиться какой-нибудь слепой соперник, и вы э, лишаетесь возможности сделать важный минус. Красный забирает Энкси, Винер пропускает соперника на мид, но это информация для Мамко-13, который, конечно, тут же забирает Красного. Ну, и есть еще один игрок, это Злой Ревун. Мамко открывается на голову, прошу прощения, на прицел своей головой, и Злой Ревун забирает Винера один на один с Барсиком, ну и Барсик... Понятное дело, такое проиграть не мог Да и вообще Вообще, такое, ну, мне кажется Нельзя было проиграть, потому что там банально По таймеру-то, так или иначе Никто ничего не успевал, а если даже Тык впритык по времени оставалось Там буквально, вот, мог бы успеть раздефать То Барсик-то уж явно АФК не стоял бы Саня-то мастер фл флешек Слушайте его не nee, ну вот тут я, я понимаю стёбный момент, ведь, конечно, понимаю, потому что действительно гранатометчик, так скажем, из меня так себе, флешки, хаешки и дымы, которые я разбрасывал на каких-либо стримах, вы сами видели, какие говняные они, простите меня за мой французский, но это так и есть, однако с точки зрения теории, в теории-то я шарю. Как бы просто у меня руки кривые, но теорию то я хорошо изучил за это время. Два в два, дорогие друзья. Акс 74 остается последним, и Дигл не помогает ему, к сожалению, забрать соперника. В результате очередной раунд, а уже по счету девятый уходит в копилку команда Мега Нервы и счет становится 9-4. Приятно, конечно же, видеть, как Мега Нервы реализуют сильную сторону. Все-таки есть перевес, перевес уже как минимум будет на счете 9-6, то есть он в самом плохом. В результате вещей для мега-нервов э, э, будет составлять три матч -поинта. Однако Kind People, в общем-то, сыграв 9-6 первую половину, тоже я не считаю, что прям сильно ее проиграют. 9-6 это хороший счет для обороны. Я бы даже сказал, очень-очень играбельный. Акс минус Акси. Винер забирает Акса. Точка Б рушится. Но, правда, лайфбар у игроков атаки тоже достаточно серьезно пострадали. Очередной размен. Злой Пушок! Золой пушок! Трипл килл под занавес раунда, дорогие друзья. 10-4. А вот теперь уже минимальное расстояние между командами будет насчитывать 5 матчпоинтов. Вот так вот. Ну и, конечно, да, последний раунд первой половины начнется после окончания паузы, которую взяли игроки коллектива Мега Нервы. Ну, в теории, да, тут не поспоришь. Да ладно, я тоже криворуки в КС. Ой, Вить, я вот уверен, вот. Нет, ну и ладно, не уверен, конечно, но я думаю, что. Мало людей есть, вот, которые настолько же криворукие в плане именно разбрасывания гранат, как я. Ну, потому что, блин, у меня хорошие гранаты получается бросать. Ремарочка. Получалось бросать хорошие гранаты, когда я играл в КС. Только когда я не хотел бросать хорошие гранаты. То есть, я бегу с флешкой, например, и думаю, ну, да, ее куда-нибудь туда выброшу. И она, получается, там, оп, и моменталка прилетела. А когда я именно хочу дать моменталку... Моя команда вся слепая после моей моменталки, и я выслушиваю о том, какой я нехороший человек, кто эту флешку дал Ну вот, типа, классика жанра Вот так я играл в Counter-Strike когда-то В общем, я всегда был больше теоретиком и стратегом, нежели э, игроком, который... Э... Руками, так скажем, вносил какой-то большой вклад в победу команды Я скорее мог придумать какую-то хитромудрую раскидку какой-либо точки Выход на какие-то хитромудрые позиции В общем, вот это просчитать Ну, за деньгами там последить, когда эко сделать, когда бай раунд провести В общем, вот на этом обычно все и ограничивалось Потому что, ну, как стрелок, я что хард минус, хард держал на старом фасткапе И, в общем не более того но это была твоя тактика и ты ее придерживался. Да, именно так и есть. У меня очень хитрая и мудрая стратегия. Исмаил Зулоев. привет, брат. Исмаил, приветствую вас. Приятного вам просмотра. Ну, в общем, вот такие вот трусторис, дорогие друзья. Вторая пауза, кстати, подходит к завершению от команды Мега Нервы. Я вот вижу, что никто из команды не вылетал. Ты капитан, короче. Ну, да, по большей степени, да, я как-то вот э, в командах, в которых когда-либо играл, больше придумывал какие-то заготовки на раунд, э, какой-то закуп, такие вот штуки достаточно интересные. Э, ну, и, собственно, следить, опять же, за таймером раунда, да, следить, когда надо ставить бомбу, когда надо открываться, вот, в общем, вот на моих плечах всегда висела вот эта штука, но мне нравилось этим заниматься, поэтому я вообще ни разу не был против. Когда играл, не обращал внимания на время А теперь понимаю, сколько времени КС отнимало Но КС много времени отнимает Вот как минимум Ребята играют сейчас уже 17 минут За эти 17 минут жизни можно было много чего сделать В теории Слабый и злой ревун Сделали два минуса Еще и красный делает третий И в результате двукратный перевес по количеству живых игроков На стороне команды Ой-ой-ой Злой ревун Злой ревун но винер еще злее. Один на один остается. Винор против брутального нереалища. И, в общем-то, есть информация, конечно, о том, где он находился. Виннер! Сразу верстфаер в голову. Жестко. Слишком жестко, дамы и господа, Виннер при этом не покидает опасную позицию с третью лайфбара, пытается не пустить соперника в точку, но все-таки упускает его. О, диффузов нет! Диффузов нет, дорогие друзья! Это 11.4 секунды! Одной, черт возьми, секунды не хватило на дефьюз! Вот этот поворот! Добрые люди! Ну что ж, с вами не так. Конечно, огромнейший респект Винору за то, как он сейчас сумел выиграть этот раунд. Просто максимально... Э, простите за грубость. Максимально то тошнотно сыграл на таймер. Он даже, ну, не убил соперника, но он выиграл нужное количество времени для победы. Вот за это респект, потому что, опять же, техническая победа-то получилась. Техническая и поэтому сверхкрасивая и четкая. Ну что, смена сторон произошла. Пистолетный уже в самом разгаре. Три-два размен на стороне команды Мега Нервов, Мамко-13 не выигрывает перестрелку со сладеньким. Ну, естественно, он же сладенький. Он лип, по всей видимости, ко всем стенкам. И пули в него не летели. Черт возьми, вот такая неприятная история случилась. Тем не менее, бомба-то потерялась в малом квадрате. И теперь за этой бомбой придется идти сладенькому. Оп, а у нас... Минус один, у нас минус Анкси э, в команде Мега Нервов. Ну, я надеюсь, что пятый игрок вернется, а то будет очень плохо. Четвером такое разыграть навряд ли получится, но с успехом для своей команды, как минимум. Итак, сладенький. Видит первого соперника, ну, понимает, что в теории где-то будет находиться рядом второй, учитывая, что там бомба. Но 43 секунды с головой достаточно для перестрелки. Ну, сейчас бы в героев поиграть, да, злой пушок? Сейчас бы побыть героем и напасть на кого-нибудь. Все. Бомбу забрали, и сладенький просто ждет. Барсик тоже просто ждет. Кстати, хитрецы, да? Обоюдное ожидание. Но вот сладенький теперь-то уже понимает, что время на него поддавливает. Однако по-прежнему они зачем-то все-таки стреляются вместе с Барсиком. И Барсик выигрывает, елки-палки. Ой, вот это раунд, дорогие друзья. Косяк на косяке. Вы просто вдумайтесь в то, что сейчас происходило. Оборона бездарно, простите меня, защитила позицию выпавшей бомбы. Дошли до ситуации один в один, а после этого всего что получилось? Ну, конечно же, ну, конечно же, kind people, а точнее сладенький, вместо того, чтобы пойти ставить бомбу, просто пошел и умер. Ну, гениально. Кстати, анкси так и не возвращается, а это означает, что команда Мега Нервы будут вынуждены играть дальше пока что, во всяком случае, в меньшинстве. Барсик забирает акса... Ну и тут точка, как мне кажется, ломается Однако, Барсик, еще парочку минусов И что у нас происходит? Винер А, винер в соло или не в соло? Подожди Нет, винер не в соло, а вот в, сло... в соло у нас остается сладенький Ребятушки, вижу Ой, злой пушок Накуканил только что сладенького, вот это да Ну он же сладенький, как можно было его на куканчик-то не насадить так, это, так, ну, Виннер тащил как мог, но бомбу взяла раунд, не, ну, ладно, это Виннер взял все таки Сань, недавно пару раз брал Лайон Шокко, по сравнению с Пикником, а, Шок, а по сравнению с Пикником небо и земля, как по мне, а, блин, я такую шоколадку даже не видел. Накуканил сладенького, да, именно так и было Так, чатик на ютубе сейчас После этого раунда прочитаю, что вы там написали Потому что сейчас у нас, как вы видите Пятого игрока по-прежнему нет Есть бот, но тут еще Интереснее, стратка подъехала В исполнении игроков Атаки, собственно, они просто решили Дождаться поджимов от меганервов И почему-то меганервы решили поджать Вот уж не знаю Не, шоколад Леон А, Леон ну все правильно, да, такую я шоколадку не видел, окей, буду знать. Но поищу, как только в магазине в каком-нибудь окажусь, обязательно гляну. А, в соло остается барсик, один против троих, и в чем проблема этого раунда? Ну, конечно, здесь глобально ковыряться даже ни в чем и не нужно. Это зачем-то поджатый большой квадрат. Было достаточно просто сидеть по позициям, и добрые люди вынуждены были бы сами пушить точку. После чего, ну я так думаю... Получилось бы то, что игроки обороны смогли бы совладать и удержать а, все свои необходимые позиции. Ну а сейчас что? А сейчас просто расстрел будет а, со смежных позиций. Вот вам, пожалуйста, перекрестный огонь и размен, приводящий к 13-5. А, так, а, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Я согласен. Да? Привет, Саня. Сегодня днем. А, сегодня стрим один карта будет баха, приветствую Да, сегодня трансляция на одной карте а, Здравствуйте, немного опоздал Devil мисс приветствую Ну, Error правильно пишет, не совсем немного Но на 28 минут, в общем-то, сейчас уже трансляция идет Но сама игра идет 22 минуты Акс, минус барсик и экономический раунд, в общем-то, я, честно сказать, не думаю, что у мега Меганерва взойдет Потому что Kind People подходили к расстановке на экономическом раунде Который они взяли после неудачной пистолетки ну, подходили гораздо круче, да, потому что они пошли поджимать, у них было как-то весело, они стакались. А мега-нервы решили просто дефолтно по-стандартному как-то встать и э, держать позиции так, будто бы у них девайсы. Видимо, забыли про то, что девайсов-то у них на самом деле нету. И расстановка 3-2. Ну, хорошо, два игрока стоят с пистолетами на Б. И вы серьезно думаете, что они удержат выход на Б? Да, конечно, в какой-то степени и когда-то в каких-то моментах они будут удерживать. Но мне кажется, если из 100 выходов взять, то два игрока с пистолетами, ну максимум сколько, ну 10, ну может 15 выходов остановят. А все остальные 80 ⁇ все-таки до цели дойдут. Поэтому тут надо а, размышлять, в общем-то, над подобными вещами. И вот сейчас у нас, кстати говоря, ну снова а, дефолтные позиции от Мега Нервов. И Винер отшлепал Акса, почти отшлепал злого Ревуна. Ну, под Аркадион не... отказался помогать Винору, поэтому, возможно, точка Б и была сдана. Простите, дорогие друзья, минус от Брутального. Два минуса от Брутального. Так, вай, блин, зарезал красиво-красиво. Странно, как он не услышал, что он был сзади. Да он уже, скорее всего, услышал. Просто, я думаю, он опустил руки. Ну, типа, я сдаюсь, все, режьте. Не буду пытаться бороться. Вот так, сдался без борьбы, короче. Салон, Таджидин, приветствую вас Только больше не нужно 4 раза писать солом А то если бы вы написали пятый, то я бы вам точно так же ответил циферкой 5 Только в виде бана на 5 минут Не спамьте, пожалуйста, одним и тем же сообщением Вот так много раз Одного привета было бы достаточно, я и так его увидел бы ну что ж, Аркадион! Предательский Аркадион, черт возьми, ушел Аркадить малый квадрат. Вот такие они боты. Это было восстание машин сейчас на ваших экранах. Ну, и, в общем-то, мега-нервы проигрывают еще один раунд. Ну, конечно, я не скажу, что они его проиграли за счет эм, Аркады от Аркадиона. Как бы, да, вот получается, как будто бы тавтология, но Аркада от Аркадиона. Так или иначе, конечно, плохо, что нет пятого игрока, но еще хуже то, что мега нервы все никак себе экономику должным образом не восстановят. Да, подсадочки имеются, но вот сейчас наконец-то, ну хотя бы стакнулись. Ну вот уже интереснее, уже интереснее, если бы не выход на точку Б от игроков атаки. Ну а так в целом вообще вот желание сесть пятеркой на позиции в споте Б, ну оно куда более интересное, прошу прощения, на споте А. Оно куда более интересное куда более правильное. Ну, естественно, любые попытки что-либо выбить э, приведут к тому, что мега нервы скорее всего, просто погибнут. Ну, позиционно не та у них сейчас игра, чтобы они здесь что-то выиграли. Да и времени слишком мало. Однако у мамку 13 дефюскид это имеются. Имеются, но соперников, ну, слишком много. И тут даже хорошо, что не зарезали, потому что, мне кажется, вполне себе могли бы. Могли бы. 13-9. Вот так. Легко и просто, дорогие друзья. Сколько там было? 11-4 или 10-5 в первой половине? Я что-то запамятовал. По-моему, 11-4. Ну, но не суть. Вот так, в общем-то, этот счет превращается вот в такой счет. Камбэк, Айннав пишет. Да, действительно, это уже очень сильно похоже на камбэк, потому что добрые люди в атаке явно тоже играть умеют. Сильная сторона все-таки. Сильная сторона, и ничего вот здесь не попишешь. Атака атакует, а оборона не обороняется в этот момент Возвращается у нас, кстати, Энкси Бот Аркадион нас погибает Погибает, господи, боже мой Нас покидает, простите меня за оговорочку Ну, тут, конечно, хочется заметить только один факт, что... Конечно, появление Энкси в любом случае это лучше, чем бот В любом случае Но статистику Энкси... В целом положительное, ну вот сейчас стало 12 на 12, но это в любом случае, мне кажется, лучше, чем, допустим, 15-16, 15-17 и 15-19, где КД отрицательный, по сути, да, а, игроки умирают больше чем э, убивают сами. Единственный, кто из мега-нервов в плюс играет, так это только Винер, который, причем, кстати, 25 на 18 уже нащелкал, что достаточно неплохо. Но, увы, его тиммейты ему немножечко не подыгрывают. Так бывает, но вполне возможно игра зашла не у всех. Вновь сплитпуш точки А, и тут самое главное, опять же, оседлый образ жизни. Никуда не лезем, просто играем от инфы. Прилетела флешка Барсику, но ну вот прям в лицо, однако Виннер и Энкси делают первые минусы, разваливая постепенно атакующие звенья, но Барсик, Виннер, Энкси и злой пушок погибают почти вот так вот, оп, и по щелчку вся команда улетает отдыхать. Мамко 13, 100 хаспоинтов, дефьюз китов нет, но обратите внимание на лайфбары игроков атаки. Знать бы... Знал бы Мамко 13, что там не просто изи выбить. Там игроки атаки боятся, что игрок обороны придет на выбивание. И вы думаете, почему там сейчас простреливаются все стенки? Чтобы, не дай бог, Мамка 13 никуда не вышел. И это тот раунд, который был бы стопроцентно взят игроками обороны. Но нет инфы о том, что там все красные. О -о -о -ой! ха ха ха ха а божечки мои. Ну, хочется тогда сказать просто, что это стыдно. Это стыдно, объясню почему. Мамко 13, вы знаете, я с вами знаком, а, так сказать, а, не лично, да, но через хотя бы как минимум а, ВК. Стыдненький момент, ну, учитывая, что вы в любом случае погибли, достаточно было тогда идти выбивать. Лучше погибнуть, держа автомат в руках, чем прячешься в окопе, да? Ну, в общем-то, не зря так сказано. Ну, а теперь выход на «Б» и... Была возможность спасти экономику, но эту возможность сейчас мега-нервы упустили. причем опять-таки, практически стопроцентная возможность была. А, всем привет, Кнайф, ты самый крутой. Джек, мир, приветствую вас. Спасибо вам большое за похвалу. Парсик, минус акс, винар. Ой, винар! Ну, действительно, победитель. Остается забрать только Брутала Нереала, а Виннер. Бог ты мой, Виннер спрыгивает на голову Брутала и в результате еще и не сумел забрать его. Ну, благо, вовремя во Барсик подбежал. Дефьюз-киты у него, кстати говоря, имеются. И поэтому раунд удается спасти. Но, ой, про простите, простите, наговорил чепухи. Дефьюз-китов как раз-таки нет, но времени более чем достаточно. Я знаю тоже его. Да, Эрор, знаете? Здорово. Мега-нервы что-то расслабились. Есть такое. Но тут, конечно, не столько даже, что они расслабились, сколько то, что они играют в слабой стороне. И для того, чтобы выигрывать в слабой стороне, надо все-таки максимально сыграно, слаженно работать и стрелять как зверь. Иначе вот так вот, просто выйдя на мидл, можно получить два минуса в свою корзинку. Не думаю, что мега-нервы этому рады. И теперь выбивать раунд 5 в 3. Ну, малость, думаю, будет неприятно. Мамко 13 и Барсик вырубают двух оппонентов. Барсик долго прыгал, но в результате допрыгался, как говорится. А теперь Виннер уже стягивается на точку А для удержания и помощи игроку с ником Мамку 13. Но вот здесь самый, конечно, интересный момент. Это заход в спину от Акса. Погибает Виннер. И Мамку 13... Прожимает первого, 6 хп, остается у сладенького, а сладенький-то, смотри, за ящичками притаился, 48 секунд до конца раунда бомбы нет. Чует. Чует мамку 13, ну зачем? Простите, дамы и господа, аж... Аж ну зачем? Ну просто зачем? Зачем туда было лезть? 14-12, дорогие друзья. Команда Мега Нервы продолжают достаточно близко находиться к победе. Но близко находиться к победе, увы, ах, не равняется победе, собственно говоря. Поэтому добрые люди к победе уже ближе, на самом деле, чем их соперники по команде. Барсик забирает сладенького, но пожертвовали уже мамку 13. Винор. Попал один разик куда-то там в пятку брутального. Ну и теперь накрыли, накрыли дымом. Ой-ой-ой, куда же ты винер в очередной раз лезешь. Ну, короче, забавно и смешно, но только с одной стороны, по большей степени, конечно, это ситуация, с которой плакать хочется. Потому что мега нервы, отыгравшие блистательно первую половину. Во второй половине, к сожалению, выглядит как команда, которая, ну, вот, просто не осиливает или, что ли, не дотягивает. Навиудайв, приветствую вас. На фасте сейчас в CS GO играю. Правильно, здорово, CS GO поддерживаю. Матч захватывающий столько всего. Я согласен, да, здесь просто прикол на приколе, ошибка на ошибке. И этим матч как раз-таки становится, ну, весьма-весьма нестандартным. Это добавляет интереса к просмотру. Небольшой прокид под точкой Б, но на самом деле выход на точку А последует. Так что тут мега нервом желательно... Ну что-то придумывать Я бы уже на их месте, честно сказать, стоял бы 4 4 на А И Одного ставил бы на Б Энкси минус красный, Барсик ответный минус по Бруталу, но при этом игроки обороны точно так же исправно погибают. Мамко 13 на меду и 14-14 уже практически могу наванговать. Не похожа ситуация на ту, в которой Мамко 13 выйдет победителем. Ну а этот дым, это еще дополнительная проблема, потому что пушить в дым Мамко 13, если пойдет, то его там убьют попросту. Ну, вот, собственно, как и происходит, да? А, с другой стороны, если бы он ждал, когда дым рассеется, ну, у него просто не осталось бы времени. Поэтому вот тут как раз я бы видел сейф в этой ситуации. Но что есть, то есть. 14.14. Георгий, 14. приветствую. А что лучше, CS GO или CS 1.6? I enough. Я бы, наверное, сказал, что... Лучшая игра та, которая вам нравится Потому что хоть это обе игры и носит название Counter-Strike На самом деле это абсолютно две разные игры С разной физикой, с разной механикой ха Дабл Даблкилл по головам! Вот это навалил! Навалил так навалил Брутал Нереал дает разменный минус Винер! Снова еще один минус с дигла. Ай да экономически-то получается у Мега Нервов Ну, опять же, мамку 13 Постоянно хочет погеройствовать, зачем-то куда-то лезет и только хуже делает своей команде. Злой пушок один на один остается с Бруталом Нереалом. 100 хопе против 67, но бомба на руках у Брутального есть, и Брутал поэтому, вероятнее всего, сейчас поставит бомбу и... ой ой ой, -ой, -ой, -ой. Поставит бомбу и поймет лишь, что злой пушок находится в спине. Всем привет, зашел смотреть, счет был 14-5... И тут я увидел камбэк команды. Круто. Озимор, да. Я согласен. Действительно круто. Ой-ой-ой-ой-ой! Да что ж такое-то творится с ними, со всеми? Боже мой! Какие тайминги! Какой абсурд! 15-14, дорогие друзья, матчпоинт для добрых людей. Вот это бруталити-фаталити! Ай-яй-яшеньки, ай-яй-яй! В общем, да, дорогие друзья, если вы хотите знать, какая Counter-Strike лучше, играйте в ту, которая вам нравится больше. Лично, если вам интересно, ну, мое мнение, для меня Counter-Strike Global Offensive круче всех остальных Counter-Strike'ов, но я не говорю, что остальные кс плохие. По страшинству, конечно, мне не нравится больше всего, наверное, Condition Zero, потом мне не нравится Source, Меньше мне нравится Source, чуть больше нравится CS 1.6, ну и больше всех нравится CS GO. Это вот, если вам интересно, моя история. А ведь в голосовании никто не верил. Да и, по сути, 23% отдавших голоса за добрых людей, это и так... Неверенье сладенький. Отдается под злого пушка. Там снайперская винтовка бушует. Мамку 13. Забирает брутала. Ситуация 2 в 2. Я напоминаю вам, дорогие друзья, что если мега-нервы выиграют этот раунд, это овертаймы. Ну а если kind people, так это ГГ. И это, дамы и господа, практически ГГ. Практически, но нет. Это 15-15. И допчики, дамы и господа. Мега-нервишки. Ну, сделали какую-то, конечно, бурду, честно сказать, вот, при всем уважении к составу мега нервов, но вот вторая половина это... Это боль. Это боль, потому что нужно было давным-давно понять, что на всей карте самая слабая точка, которую дегржут здесь мега-нервы, это точка А. И укреплять ее надо было каким-то особенным путем, потому что Kind People очень охотно и очень активно играли именно точку А практически всю вторую половину. Но при этом, при всем, конечно, раунды и на точку Б были, и было их достаточно на самом-то деле. Ну, ладно, что получилось, то получилось. Мамка 13 минус красный, попадание, но не фатальное от злого пушка, однако во второго соперника сделать минус удается. Вот это раунд. Вот это раунд, дорогие друзья. Ну, в очередной раз подчеркну, что точку Б и удерживать, и выбивать у мега-нервов получается хорошо. Это я говорил еще... Во время основного времени, во время второй половины На точке А проблемы И я сейчас, честно сказать, даже не понимаю, почему добрые люди решили сыграть точку Б Когда тут тоже должно быть уже понятно о том, куда надо ходить Я бы орал, если бы они сейчас развернулись один на один А есть, кстати, был у меня такой матч, где ребята несколько секунд Ну, причем так секунд 20, может быть, 30 друг К другу спинами стояли и Ну, просто реально не понимали, что они стоят друг другу к спинами К спинами Друг к другу спинами Вот так Ну, прокидали точку А И выход э, замедлился Kind people немножечко осторожничают В общем-то, есть понимание, почему они осторожничают Потому что счет не позволяет играть в чересчур большую агрессию Красный, минус барсик Ну и снова точка А, дорогие друзья Ну вот снова точка А И все 4 в 2. И позиция, ну, не самая, конечно, сахарная, так сказать, да Ну, можно попробовать, но можно и засейвить На самом деле, ни ошибка ни тот вариант, ни другой Мамко Просто на ноге врывается в точку, тиммейта ждать не надо Мамко Мамко 13 Опять же, при всем уважении Ну, почему так не командно? Почему не дождаться тиммейта, почему не пойти вдвоем? Ведь это же очень сильно упростило бы выбивание. При любых раскладах вещей. Жесткая битва, полностью согла согласен. Призовой есть? Нет, в данном матче ребята играют просто на интерес. Ну, просто типа посмотреть, кто сильнее. Вот так. Кстати, посмотрим, как ситуация изменилась у мега нервов. До этого у них плюс один винер играл, но теперь мамка 13 добрался до 2013. Можно ли простреливать? Конечно, можно, а почему же нельзя? Ведь это механика Counter-Strike прострел стен. Мамка 13, винар по минусу, злой пушок сдает своим соперникам точку Б, но я уверен, здесь будет выбивание. Ну, в смысле, выбьют. Не то, то, что оно будет, это бесспорно. Опять же, добрые люди почему-то, по, по странным для меня причинам, вновь решили сыграть точку Б. 500 миллионов взятых раундов на точке А, но мы все равно пойдем на точку Б. На самом деле, оно с одной-то стороны и правильно. Нельзя каждый раунд разыгрывать одну и ту же позицию, потому что соперник рано или поздно поймет, что что-то здесь не так. Но здесь же реально что-то совсем не так. Потому что мега-нервы не поняли, что у них точка слабее. Удерживать ее как-то, опять же, особенно они не стали. Ну вот красный. 81 хп пока что еще не совсем красный, если не учитывать, конечно, цвет его одежды. Тогда да, вполне себе красненький. Ну что, перестрелка с медом. Не-не-не-не-не-не, а, не успел даже ничего сказать. В общем-то, не успел он попасть по Барсику, зато Барсик неплохо попал. Что ж, смена сторон. А, теперь я считаю, что Мега Нервы, наверное, все-таки выиграют в этом матче. Почему? Потому что 11-4 первая половина. Была выиграна, как вы понимаете. То есть в атаке Мега Нервы играют круто. Они понимают, как там, где что надо пушить, и добрые люди только если лишь на кураже сейчас сумеют хоть как-то что-то здесь удержать. Но я, честно сказать, конечно, в это не сильно верю. Не то чтобы я скептически отношусь и не верю в команду добрые люди, они ведь все-таки камбэкнули. Справедливости ради за них голосовало 22 человека, ой, 22% проголосовавших. А они камбэк сделали, они овертаймы играют, поэтому я считаю, что как раз-таки чатик немножко недооценил э, добрых. Поэтому сейчас в принципе, дорогие друзья, мега нервы берут два раунда и выигрывают, либо же отдают три и проигрывают, либо же два отдают, один берут и это еще одни допчики. Но какая боль, дорогие друзья, какая боль, добрые люди! Не такие уж и добрые то оказались по отношению к своим соперникам, разнесли практически всю команду. Меганервы, за исключением фраг лидера и самого опаснейшего игрока этого матча со стороны нервов. это Виннер. Именно он, Александр, да да да да да да, вот это хэдшотище Один на один со слабым, со слабым, <слес> <с4> со сладким. Прошу прощения, ну и тут. И тут что-то Виннер почему-то даже не стал поворачиваться. Я не знаю, почему он не стал поворачиваться. Мне кажется, все-таки, что это было бы уместно чекнуть э, достаточно очевидную позицию. Но ну, ладно, Виннер уже, наверное, просто подустал. Честно, мне кажется, что, конечно, обе команды уже устали, потому что матч. Только один матч идет 42 минуты. И счет 17-17. Ну, два раунда остается разыграть еще в этих допах. Победит та команда, которая возьмет 19-й раунд, а в случае 18-18 это. Вторая серия овертаймов. Но что-то, как бы вы заметили, да, мега-нервы не порадовали в атаке от слова вообще. Сейчас атака получилась крайне несобранная и крайне непродуктивная. Мамко! Вот это хорошее начало, вот это хорошее начало. И главное, отошел, смотри, дальше не полез. Видите, все-таки понял мамко 13, что не всегда нужно лезть до упора. Ай-яй-яй, -ай -ай, попытка разменяться, но там сладенький просто трипл-килл. Брутальный реал, один со снайперской винтовкой проигрывает перестрелки злому пушку 18-17, дорогие друзья. Последний раунд второй половины второй, простите, первой серии овертаймов. Теперь либо мега нервы становятся победителями, либо 18-18 и мы едем еще дальше смотреть за этим коэсиком. Здоровья, комментатору, салам с Бухары, Бухаре тоже огромный привет Кимран, спасибо вам большое за Пожелания крепкого здоровья, вам огромного-огромного-огромного вагона здоровья и успехов и удачи во всем. Злой пушок! Минус со снайперской винтовки, Акс перестреливает Винора, а вот эта потеря обидная. Это потеря, которая оставит очень плохой след на раунде, Мамка 13 ой Ой-ой-ой, брутал! Ой-ой-ой, Барсик, да, одни, ой-ой-ой, просто ситуация 2 в 2. но вы посмотрите на лайфбары, игроков в атаке, там все очень печально, дорогие друзья. Барсик, 5 хп, из сайда ему уже просто не выйти, злой пушок должен прикрывать, единственная надежда как раз-таки на спасение, это только э -э, прикрытие от снайпера, но снайпер смотрит ну куда угодно, но не на позицию Барсика, и в результате... Все-таки он подскакивает вовремя с разменом, дорогие друзья. Хоть и с опозданием, хоть и дотянул, потерял товарища по команде. Но минус важнейший минус в этом матче, все-таки сделал именно злой пушок. На этом матч заканчивается, дорогие друзья. И команда Мега Нервы становятся победителями в этом шоу-матче.